Жители центральной части России не могут дождаться теплой погоды. Все задаются вопросом, лето не будет, из-за чего так аномально холодно. Оказалось, что в России число опасных метрологических явлений выросло примерно в два раза. На ближайшие 10 дней, на декаду, центр России прогнозирует фонд температуры даже достаточно низкий. То есть у нас будет примерно 16 градусов, вместо 20 градусов. Вот как я говорю, уже среднемесячных. К нам приходят прохладные охлажденные воздушные массы, а здесь конвекция. И вот взаимодействие фронтов с конвективными факторами приводит к тому, что у нас постоянно здесь кучевая облачность, куча дождевая облачность переменная. И возникают шквалы, ливни, грозы, град и так далее. Все. В целом, лето 2017 года не принесет нам ни аномальной жары, ни предсказуемого дождливого сезона. Нам же, говоря, немножко везет, потому что основной удар стихии все-таки приходится на московский регион. Почему? Угу. Потому что циклоны выходят в Северной Атлантике, они там свой отработают, немножко здесь уже выдыхаются, угу. и такого нет. Этот летний сезон выдастся довольно умеренным как в плане температурного режима, так и в плане осадков. Аурелия Сташкова, Роман Самарин, Универньюс.